Вот что я не люблю, не люблю делать это перезаписывать на третий раз. Прикиньте, три раза. О, это, это новый рекорд. Так, а теперь я сейчас удалю это, закрою папочку. бабочку. Всем, да, еще стар не начался. Вообщем, с начнем. будет три. А пока смотрим и отвечу на все вопросы. Так, что у нас тут есть? Ага, вроде но Ух ты, новый скин. Блин, спалилось. Блин, ну, когда уже, блин, поют тайм. И закончится игра. Квест, кстати, слева, типа как... Один из топовых Вот. Так сколько времени там еще осталось? 114 секунд. а блин, это офигеть, как долго. Стоп. Подписчики сейчас уйдут меня, слушайте. Вот, 13 секунд нормально. Так, Так, ждем 5 выберем берем другое. Так, 5-4-3 выбирают кого нужно. Да. Так персонаж. Так, так, так. Я сейчас... Смотрите. Новая анимация, новый персонаж. Прикиньте, лайк подписка, кстати. Обязательно. Чтобы. Эм, игра развивалась, так она работает. Если вам нравится Майнкрафт или Бравл, или Зуба, то нужно где-то выбирать. Или вообще везде убрать. Кстати, прикольно маскам. Афигивная маска. 1105 кубков сейчас. Эм, 4 левел. Нажимаю начнй гейминг. Нет, нажимаю начну Play event friends тоже можно. вот данной карты 3 4 но еще спит 3 нужно 1200ю 2 вроде бы не работает первое можно всем 2 из пятерых человек кажется, нужно. А тут, как я вижу нет. Да, да так переходим в play марк раз качественно это ошибка проверим возможно еще бах сейчас заиграю бах сейчас заиграю да и прикольно если нет что будем думать так а где у нас ФБС? если она потеряется то я не знаю что сделать раз перезаписывать раз? вот ошибочка друзья завтра березать пишем сегодня у нас выходной так и берем говорит рекомендую тут новый ролик уж моего дружка найдешь его в в, в канал так например сейчас находится на моем канале и на себя не подписаны точно в общем да он тут вот вот я точно вот я ролики Переходите здесь вот он тут вот мой напарник типа того так это значит у нас мой друг кузен брат Днтп так закреплен комментарий, например, тут вот лайк like ставим. С дискорд секретный, дискорд тикток, лайка вк на вк vk ну, лайка um, like, там что-то еще, твинтер может быть будет. Найти можно в дискорде все. Секретно только для вас, подписчики. Вот. Вроде не нажимается, на пороун еще раз. Если нет, то пошлите покажу что будет в будущем в игре а оно будет того стоить по-моему стоит еще того как будет ну вот в принципе тогда такой сорибов <соревый> слушайте не нет тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тих. так а это я штука на удаляю Сохраняю вот тайминг Фух, у не программа запустилась зато знание какие монтиры вроде молодцы молодцы о у у у видно у одного скина Вау, квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл квелл момент э, Блин, VPN такой тяжелый. Yeah. <laughs> так тихо-тихо-тихо, что новое. Что? Это канализация! О, это нового блюдо готовить. А это что? А, найти. А чё, блин, лагает? ФК, блин, не лагай. Блин, лагает, все Слушайте, я понял, кто убийца. <laughs> вот так становится убийцами, друзья. Я вот так вот, слушайте. Жестко. Жестко пропускаем. Может это слишком долго, я так понимаю. Идем плейменник. Угу. А легче просто нажать блин тут, что то что на какое-то разнообразие выбрали это и плохо и хорошо и плохо хорошо можно было что одно убрать но него выбрали все в одном вот в чем смысл это ж новое это что новое явно да это что-то новое и еще градус такой радиус что прям все не видишь вот Слушай, вот <смех> Что нового дреза, слушай, что такое. Эти отличия, как играть. Знаете? А, найти его. Отпечатки не на Он нашел вам для загрузкам. Оу. карту что новые карты потом добавляю. Видите, прям. Новые карты. Рели really новая карта да. Ну есть плюс есть и минус почему именно так вот если тут будут друзья играть то они спалят спалят друг дружку и все а, они еще разговаривают так поехали там тишин при премии вот то ж, блин, барс, О, что новое кстати вот сейчас пару секунд пару секундом чтобы будет нечто прикольное блин так слушайте о слева так там у нас называется бег канализация туалета это что-то новое явно то есть разработчик что-то делал конечно но как же Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Гараж, коридор, MSI система, а вот что такое. Камеры видите? Даже рядом с этим вот миксом, что вдруг там не убийцы не пошел разработчика водаете, стрекан. Вот приятного просмотра. просмотров.